В этом эпизоде Кенши. У меня есть новый план, новый план. Теперь моя очередь сбегать. Теперь надо научиться невероятному тихому нокауту. Моя главная цель, это подойти к этому заключенному и навалять ему. Это гениальная идея. Нам нужно дождаться ночи и начать избивать рабов. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Кенши. Приключения мага и ползина в суровом мире, где они, рабы, продолжаются. Вы готовы? Понеслась. Алло? Алло, ползун? Ползун не отвечает Я даже не могу знать, как он там На свободе Я надеюсь, он не забыл про меня И про нашу мечту Я, конечно же, про нашу собственную каменоломню Ах, как жарко в этой робе Так, я сниму ее. Надеюсь, никто не будет против Куда меня ведут? Точнее, куда я сам себя веду? Меня никто не ведет. Может быть, за зарплатой позвали? Фиг знать Ладно, давайте наденем рясу Ого, ну нафиг, я не разбираюсь в технологиях Я знаете, что думаю? Надо, чтобы ему залечили ногу в конце концов Поэтому давайте уберем покорный раб вынуждаем их меня лечить Лечите меня, вот Так, давайте блокировать, чтобы прокачиваться Не забывать каждый удар, это тренировка меня не лечит Вылечи мою ногу Будь ты проклят Ничего, скоро мои тайные знания восстановятся И тебе не сдобровать Смотрите, ножовка Я должен эту ножовку стырить А еще хлеб стоит И деревянная миска Все это необходимо стырить Погодите, он меня лечит Живот Грудь, правая нога сейчас все пойдет, все на лечение пойдет Теперь скрыть замок, шанс 90% на успех Но я им не воспользовался Это похоже на меня, всегда использую эти минимальные проценты на неудачу Так, хорошо, выходим, освободись Отпереть кандалы, сбежать Скрытно, забрать, ножовка забрать, деревянная миска забрать Давайте потихонечку свалим отсюда <звук> Кажется, меня спалили Все, сражайся, сражайся как можешь Так, нет, не получилось, его избили прямо в живот Ох, как же жестко мне прилетело Одному здесь гораздо сложнее Что это за звук? Алло, Что? Позул? Это ты? Где ты? Что с тобой? Ты в порядке? О, да, в полном порядке. Слава богу, ползун, я уже распереживался. Ты можешь назвать свое точное местоположение? Если быть супер точно, то я в здании напротив. Что? Что ты тут делаешь? Ну, если в двух словах, то... Как только я вышел, меня сразу и упустил крысопес. У меня была открытая рана, и мне пришлось вернуться, чтобы залечиться. Привет, ребят, я тут решил вернуться. Надеюсь, вы не против. Почему они... Почему они ничего не делают? Погоди, погоди, погоди. Это самое время совершить тихий нокаут. На, отлично. Вот это он ворачивается. Смотрите, ползун. Он прекрасен в своей беспомощности. Так, вы будете его паковать, нет? Я зачем сюда пришел? Это наилучший исход для меня сейчас был. Я бы потерял ползуна, и это я отвечаю. Потому что у меня нет способа лечить живот. Но самое главное, я считаю, что это неправильно. Уходить без тебя. Это очень мило с твоей стороны, дружище. Только вот слегка чувствуется, что мне подосрали в душу. Я вроде как многим пожертвовал ради твоего побега. Ну, мой Природный оптимизм говорит мне, что все будет в порядке. А это отличная новость. А я пока пойду попотрачу. <связать> <связать> У меня есть новый план. Новый план. Какой? Теперь моя очередь сбегать. Я потом найду способ тебя освободить, окей? Почему ты? Потому что я гораздо умнее тебя. Мы тоже с тобой проходили. И я гораздо быстрее, гораздо симпатичнее. У меня будет больше шансов выжить в том мире. Мы должны тренировать наши силы. Мы уже начались невероятной скрытности. Теперь надо научиться невероятному тихому нокауту. Моя главная цель... Это подойти к этому заключенному и навалять ему. Тем более, он даже не человек. А значит, совсем не жалко. Тихий аккаунт. На! Неудача! И еще раз! Ага. Я буду делать это, пока не научусь! Он просто меня смотрит и не понимает, что я пытаюсь давить. Ой! Зайти! Все, я тут, я сидел здесь все это время! Нет! Мы тренажеру украли. Это очень хорошая идея нокаутировать своих собратьев. Я тебя тут нокаутирую, если ты не против. Мне очень неловко. Но ты в целом на шесте, поэтому я тебе лучше уснуть. Спи! Так, меня что, видят? Надо скрыться Так. папа, фига ты ползун! Ты превосходишь вообще все, что можно. Ага. Что ты теперь скажешь на это? Что? Он выжил! Давай, давай, давай! А, черт, это гениальная идея! Нам нужно дождаться ночи и начать избивать рабов. Опа, мы в соседних зданиях, как удобственно. А тут что? Вареные овощи. Ползу, ты должен это забрать, я тебя умолю, варшу тебя у меня ломками из овощей. Я, я не понял, я что-то слышал сейчас. Что? Я слышал чавканье. Да, я съел вареное овощи. Мою мать, будь ты проклят, Ползун. Прости, пожалуйста, но я был очень голоден. Ладно, все хорошо, просто иногда мне сносит башню от вареных овощей. Такая вкусненькая. Идет охранник, надеюсь, не к нам. На всякий случай... Ползун, зайди-ка в клетку. Мы примерные рабы, все в порядке. Опа, как вовремя это произошло. Тут же охранник забежал. Философские, Философские философ... размышления одного охранника. Если так подумать, то как подумать не так? У меня все кстати, блин, говоря, уже ночь настала. Черт, магу не удастся выйти. Но зато ползуну удастся. Оп, охранник, твою мать. Ладно, а, сбежать. Может быть, удастся протиснуться мимо, я не знаю. Ладно, давайте аккуратненько, просто тихо пройдем. Он не заметил меня, но он сел, сволочь, тут. Ладно, давай-ка попробуем. Вдруг получится. Мы просто выходим. Тихо и спокойно. Просто выходим. Просто вышел. Молодец. Так, теперь сныкайся здесь. Фух, Мак, как у тебя дела? Охранник ушел. Охранник ушел. Сбежать. Теперь просто выходим. Просто вышли. Встречаемся с ползуном. С ползуном здесь встречайся. Ползун мы здесь, мы снова это сделали. Да, Мак, какой у нас план? Слушай меня внимательно. Мы сейчас должны как следует навалять нашим коллегам. Рабам? Да. Ползун, я знаю, что это не очень приятно избивать людей. Но я могу посоветовать тебе отличную тактику. Какую? Выбирай того, чья рожа тебя больше всего бесит. Сегодня утром охранники вообще не поймут, кто избил всех этих рабов. Вроде они все спали. Рабы сами себя избили. Так, пожалуй, я начну с этого. Тихий нокаут, 51%. Тук. Это значит получилось. Давай еще один тук сделаем. Давай, Ползун, твоя очередь. Это весело. Тук, отлично, О в ауте. Главное не узнавать имени человека, чтобы не было сострадания. Его зовут Хью, твою мать. Все, мы его нокаутировали, да? вскроем замок. Мы можем его поднять, отпустить. Он просто в дерьмину. Складываем всех, кто уже избит. Ничего личного, братан. Тук. Ползун, кажется, у нас проблема, он встает. Не дай ему нас заложить А, он сам Так, боевые искусства прокачиваются Или что-нибудь прокачивается у нас в целом А, у нас убийство прокачивается Прекрасно Я думаю, надо просто их обоих заставлять делать эти, эти действия Давай вместе Оп, навались вдвоем. За самого слава выбрали Есть, удача, давай силам твоих Убийство 14 Прекрасный показатель, я считаю Я хочу зайти в эту башню Я не помню, уже заходил я в нее или нет По-моему, ни разу Хочу посмотреть, что здесь Окей, здесь спят наши друзья А тут наверху <гас> Можно тренироваться Тренировка Ползун, ты не поверишь Я тренируюсь на манекенах в башне охранников Ну, Мака, что если тебя услышат? Не волнуйся, Ползун, я мастер маскировки Если что, притворюсь манекеном Хорошо, удачи Ползун, алло. Да. У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая, это то, что я успешно притворился манекеном. А плохая, они все тренируются на мне. Беги. Окей, okay, уже 5 утра. Давайте попробуем свалить. Помчались, помчались, помчались. Теперь моя очередь сбегать. Я вернусь с армии храбрых воинов, ведь я еще и харизматичный лидер. Теперь самое главное, аккуратненько встать вот туда. А ты будешь дразнить их, окей? Okay? Ладно. Предупреждаю, будет больно. У нас тут бегун. У нас тут ползун. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Мак побежал. За турель. Мы можем за турель стать? Ладно, сейчас не, не суть. Мы сбежали, отлично. Ползун, как там дела? Беги тоже! В жопу дразнить. А, нет, все. Чё-то как-то мне немножко обидно, что мой побег не так торжественно смонтировали. Так, все, ползуна лечит, хорошо. Ой, боже мой, ну плохо человеку, давайте его вылечим. Я, пожалуй, займусь его булочками. Они так повреждены. Смотри, какая кровь красная. Я вообще не переношу вид крови. Я, кстати, не помню, с чего это вдруг маг постоянно так держится за голову. Что все время держать связь с ползуном. Так, ползун, я ступаю туда, куда не ступала нога нас. Это свободный мир. Хорошо, Мак. Ты был прав, это очень больно. Все, меня несут. И меня несут. Ветра свободы меня несут. Сейчас мы найдем что-то новое. Что-то очень важное здесь. Что-то, что поможет нам спланировать побег. Стоп, подождите. Я должен применить свои тайные знания. Сохранить! А, это на случай, если что-то со мной случится, я смогу... Мне кажется, что я смогу откатить время назад. Я вижу новые земли там, за горизонтом. Что же там скрывается? Что это? Что это за существа такие? Я совершенно понятия не имею, что произойдет сейчас. Но, к счастью, тут какая-то цивилизация есть, возможно, дружелюбная. Давайте поближе рассмотрим, что это такое. Это какие-то роботы летающие. Что за. Ладно, попробуем найти какую-нибудь таверну или что-нибудь, где можно пообщаться с кем-то. Я вообще не знаю, что в этой игре можно делать. Я только был рабом все это время. Что это за сооружение такое? Черт их пойми, что это такое. Пойма. Мы в пойме. Опа! Что это за явление такое? Впервые! Реально, пошел дождь. Такого никогда не было в каньоне каких-то болотах, что ли? Э, Что-то мне подсказывает, что тут все очень плохо. Но, может быть, не так плохо, как кажется на первый взгляд. Во-первых, никто нам пока не угрожает. Это хорошо. Во-вторых, тут есть какая-то руда. Почему бы не заняться любимым делом? Стоп. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Как... Какая хрень? Базун, ты бы видел, что я сейчас вижу. Так и знал, что здесь все не так просто. Знаете что, давайте-ка подальше отсюда убежим. Мы должны сделать грамотную разведку. Ведь маг гораздо умнее, чем кажется. Он должен э, выработать грамотную стратегию. Но надо из этого Чернобыля выйти как-то. О, твари сверху летают. Блин, рассмотри бы тебя поближе как-нибудь, тварина. Это такая же боевая турель, только летающая. Вот почему многие люди боятся свободы. Потому что хрен поймешь, что с ней делать. Но мы не такие. Мы обязаны... Достичь своей цели Мы должны придумать ее сначала, а потом достичь Стоп, мы здесь Я пришел, я чувствую это э -э Смотрите, появилась наш форпост Он где-то здесь Я его не вижу, но он тут Это место такое красивое что может быть прекраснее мечты? Что может быть прекраснее мечты? Люди?